Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 24 вариант из сборника УГЭшного от Ященко Фипишного. 36 вариантов от 2022 года. Меня зовут Виктор Осипов, это канал Мистер Матлесон. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. Здесь счетчики. Счетчики представлены однотарифным, двухтарифным и трехтарифным. Далее для каждого из тарифов представлена стоимость, причем стоимость распределена по полугодиям. Это тоже нужно учитывать. В квартире установлен трехтарифный счетчик и, соответственно, данный рисунок, на котором показан расход по месяцам. И вот по условию первого задания необходимо сопоставить характеристики и периоды. Март у нас есть, апрель, то есть вот здесь март, апрель, а, июнь, июль, август, так, только промахнулся, июнь. Вот здесь июль, вот здесь август, здесь. И еще есть сентябрь, октябрь. Вот наши периоды. Ну вот что мы видим, например, с марта по апрель. Это 3-4. У нас все три показателя падают. То есть вот здесь у нас везде идет падение. Дальше. Что мы видим июнь, июль? Это 6,7. У нас два показателя растут, а вот полупиковая падает. С июля по август у нас опять же два показателя растут, а нет, два показателя падают наоборот, а вот полупиковая растет. И с сентябрь по октябрь у нас два показателя растут, а полупиковая о, падают, а полупиковая опять растет. И вот это такое основное, что надо понимать и давайте устанавливать характеристики. Расход уменьшился во всех трех. Во всех трех у нас есть уменьшение. Это с марта по апрель. Поэтому пункт А это единица. Сразу сходу попали. Здорово. Расход в пиковой и ночной зонах уменьшился одинаково. Так, пиковая это у нас штрихпунктирная. Ночная это пунктирная. Есть такое, где уменьшается одновременно, причем одинаково. Есть это июль-август. Вот смотрите, вот у вас уменьшение здесь и вот здесь идет. Соответственно... Под номером 2 идет пункт В. Дальше. Расход в пиковый увеличился настолько же, насколько уменьшился расход в полупиковой. Есть такой? Есть. Это июнь, июль. Потому что у вас вот здесь увеличение такое же, как вот здесь уменьшение. Соответственно, можно сказать, что 3 идет под пунктом В. Ну и 4 это уже пункт Г. Расставляем 1, 3, 2, 4. Во втором, сколько киловатт часов было израсходовано в марте. Ну, давайте посмотрим. Март у нас это третий месяц. Что есть, у нас есть вот значение, вот значение, вот значение. Какие это значения? С одной стороны, так, главное нигде не промахнуться. Так, здесь 48. Здесь 54 и здесь 62. То есть, просто складываем. 48 плюс 54 плюс 62. Это в сумме 164 кВт-часа. Записали. Насколько рублей заплатил бы Иван Денисович за электроэнергию в мае, если бы пользовался однофтарифным? Ну, насколько, конечно же, больше. Ну, давайте искать май. Единственное, сотрем, что-то мы тут понакалякали. Май это пятый месяц. Что у нас есть? В пиковый вот он расход, он составляет соответственно 34. Дальше в полупиковый вот расход, он соответствует 48. И в пиковый получается вот наш расход, это 60. При этом у нас тарифы есть. Тарифы, соответственно, да. вот для трехтарифного они будут различаться. А вот для однотарифного мы просто сложим и умножим на 5,47. Ну, давайте записывать, что у нас там есть. Ночной. Так, в ночном у нас получается с вами 60. Дальше, полупиковая. Полупиковый был 48. Ну и, соответственно, пиковая. Это было 34. По тарифам здесь 2,13, здесь 5,47 и здесь 6,57. То есть надо умножить все в сумме и сложить. Получим 127,8, 262,56 и 223,38. В результате это 613,74. А если мы пользовались однотарифным, то мы просто вот это все складываем, вот, вот эти значения. То есть у нас получается 142. И тариф там 5,47. Если умножим правильно, получается 776,74. 776,74. Ну и нам необходимо узнать, насколько разница, то есть 776,74 минус 613,74. То есть разница была бы 163 рубля. Хорошо, то есть там 164, тут 163. Дальше, на сколько процентов общий расход в квартире в апреле был меньше, чем в марте? Ну, первое, меньше, чем в марте, то есть сравнение идет с мартом. Значит, значение марта будем принимать за 100%. Второй момент. Нам нужен апрель и март. Давайте, вот у нас есть апрель, есть март. Так, опять же, стираем, чтобы не путаться. Давайте смотреть, что у нас там получается. В марте расход 1, 2 и 3. То есть мартовский это 48 плюс 54 и плюс 62. В апреле 1, 2 и 3. То есть 38 плюс соответственно 48, тоже уж хорошо как. И дальше плюс 56, если я нигде не накосячил. То есть можно говорить о разнице. Вот смотрите: 48 минус 38 это 10. 54 минус 48 это 6. 62 минус 56 это 6. То есть разница 10 плюс 6 плюс 6 это 22. То есть мы получаем, что 22 это x процентов, а мартовский, как я и говорил, потому что идет сравнение с мартом в сумме. Там было 48 до 62, соответственно это 110, 54 это 164. Да мы в принципе его находили во втором задании, то есть 164 это 100 процентов. Ну а дальше крест-накрест. Чтобы найти x, надо 22 умножить на 100 и поделить на 164. При этом, опять же, считать до бесконечности не надо. Нам говорят округлить до десятых, то есть считать мы с вами будем только до сотых. Если посчитать, вы получаете 13,41. Но ну, опять же, смотрим в сотых единица, то есть округляем до меньшего. То есть 13,4. Записали. Дальше. У нас есть средний расход в 2021 году. Вот он указан. И нам предполагают, что расход ежемесячный в 2022 году будет абсолютно такой же. При этом стоимость по тарифам будет такая же, как во втором полугодии. То есть мы уже вот отсюда будем стоимость брать. И надо понять, а какой нам лучше взять с вами однотарифный, двухтарифный или трехтарифный план. Ну, давайте, в принципе, считать. Так, только тариф оставим. Не тарифы, а показатели. То есть вот у нас есть однотарифный, двухтарифный и трехтарифный. Для однотарифного мы просто складываем, так как там без разницы в какое время получены. И соответственно умножаем на тариф. То есть 152 и умножить все это хозяйство по тарифу там 5,66. То есть это будет 380 на 5,66 2150,80. Вот у нас месячная оплата. Для двухтарифного что нужно понимать? Полупиковая и пиковая это дневная зона. То есть мы 84 умножаем на обычное. То есть на 2,32. А вот сумму 144 и 152 это 296 умножаем на дневную зону. То есть 6,51. Дневная же она называется по-моему. да? Не ошибся. Да, дневная. Ну и соответственно для трехтарифного. Там для каждого показателя свой тариф. То есть здесь 2,32. Далее 5,32 шестьдесят шесть сотых и далее у нас шесть семьдесят девять сотых все остается просто посчитать во втором сто девяносто четыре целых восемьдесят восемь сотых плюс 1926,96 это две двадцать одна восемьдесят четыре сотых а для третьего получается 194,88 плюс 815,04 и плюс 1032,8. То есть это у нас в результате 2024. Но мы видим, что 2024 это самая маленькая оплата месячная. То есть логично трехтарифные оставлять. Но нам надо годовую узнать. Поэтому умножаем на 12, все это хозяйство, получается 24, ну, 24 504 рубля. То есть это диапазон от 20 до 25 тысяч, то есть пятый вариант ответа. Хорошо. Дальше необходимо найти значение выражения. Ну, минус 7 на минус 3,3 это будет, во-первых, положительное значение, а во-вторых, равно оно будет... 23,1. Но если сложить с 6,4, мы получаем 29,5. То есть сложности никакой нет. Далее. На координатной отмеченной точке надо узнать, какая из них корни 76. Вот 8. Это корень квадратный из 8 в квадрате. То есть это корень из 64. Аналогично можно найти 9. Так. Так. Корень из 81, ну и соответственно 10 это корень из 100. Ну что у нас получается? Явно корень из 76 лежит между 8 и 9. При этом корень из 76 явно ближе к 81. Поэтому это точка B. Ну соответственно под вторым номером. Далее. Найдите значение выражения. Что у нас есть? Вот у нас здесь идет деление степеней с одинаковыми основаниями. То есть основание остается, показатели степени вычитаются. При этом все под корнем квадратным, то есть корнем второй степени. Показатель степени будет делиться на показатель корня, то есть останется b в квадрате. Но ну, а корень из 4 это 2. 9 в квадрате 81 делить на 2 это 40,5. Записали 40,5. Хорошо, что дальше? Найдите корень уравнения. Ну, во-первых, сразу делим на 10. Получаем, что х плюс 2 равно минус 0,7. Значит, х будет равен минус 0,7 минус 2. Это минус 2,7. Записали. Дальше. У нас спортсмены есть 6 из Британии, французов 3, немцев 6, итальяшек 10. То есть в совокупности у нас 25 спортсменов. Надо найти вероятность того, что последний будет французом. Количество спортсменов из Франции делим на общее количество. На 4 числителя и знаменателя домножим, чтобы знаменатель стал кратным 100. И получаем ответ 0,12. Можете, в принципе, сразу делить столбиком, как вам удобнее. Дальше необходимо установить соответствие. Что нужно понимать? У вас есть стандартный график, это y равно... Единица делить на х. Проходит он вот таким вот макаром. Вот. Ну и соответственно вот тут. То есть y равно единица делить на x Если у вас появляется вот здесь число больше единицы, то он начинает удаляться. То есть он становится вот как-то так выглядящим. Если в знаменателе больше единицы число появляется, а в числителе ничего, то он наоборот начинает приближаться к оси. При этом, если число отрицательное, он еще и симметрично отразится. То есть вот таким макаром будет выглядеть. Поэтому сразу можно сказать, вот здесь число больше единицы в знаменателе, это второй номер. Вот здесь меньше единицы, так еще и отрицательное. То есть это первый номер. Ну и в больше единицы, но отрицательное. То есть это третий номер. Дальше. Есть формула мощности постоянного тока. Надо найти ее, если есть данные R и U. То есть будет 8 в квадрате, это 8 на 8, делить на 16. Сократили, осталось 2. Сократили, осталось, соответственно, сколько там? Что-то как-то странновато. 16. Ага, молодец я. Давайте сделаем, как будто этого не видели. У нас же у в квадрате. То есть 16 на 16 делить на 8. Вот так больше похоже на правду. Ну а 2 на 16 это 32. Хорошо, укажите решение неравенства. Мы раскроем скобки, то есть 8х минус 9х минус 24. Не забывайте, что минус перед скобкой, то есть знаки слагаемых будет меняться. 8х минус 9х это минус х. А минус 24 сюда перенесем, у него знак поменяется, то есть станет 9 плюс 24. Это у нас 33. Но нам надо поделить на коэффициент при х, это фактически минус единица. Значит знак неравенства поменяется, ну и уже минус 33 станет. Есть такой ответ? Да, вот он, под номером 2. Хорошо. Далее. Врач ежедневно выписывает там, капельки по 10 капель, потом на 10 капель больше, до тех пор, пока 60 капель дозы не достигнет, потом дневную дозу в 60 надо 5 дней принимать, и дальше уменьшать на 10, пока на 10 опять не дойдем. Надо узнать, сколько надо э, купить пузырьков, если в пузырьке 130 капель. Ну что у нас получается? Вот У нас 10 плюс 20 плюс 30 плюс 40... Плюс 50, плюс 60. Вот у нас принимается. Причем в обратную сторону также, поэтому спокойно на 2 умножаем. И потом еще 3 дня. Так, больной принимает 5 дней. То есть 3 дня по 60. Почему 3 дня? Ну потому что вот 60 мы уже 2 дня принимаем вот в этой записи в первой. В принципе, все остается только посчитать. Что выходит? Вот здесь 50, с этими 50 100. Вот здесь 100, то есть 200, 210. То есть 2 на 210 плюс 180. В результате это получается 600 капель. Ну и у нас флакончики 130. Если мы 600 поделим на 130, мы получим с вами 4 целых с копейками. Ну такое нам не получится, у нас копейки-то мы не можем же принимать. Поэтому мы берем побольше чем 4, а это 5. То есть 5 флакончиков понадобится. Далее, есть треугольник, у него есть угол А, в нем проведена биссектриса, надо найти угол Б1. Бисектриса делит угол пополам, поэтому достаточно просто 86 поделить на 2, и у нас уже будет с вами ответ, это 43. Далее, у нас есть окружность, угол АОБ122, то есть сразу угол внешний вот этот будет 360 минус 122, сколько это получается? 360 минус 122 это 238. Ну и в принципе все. Длина меньше 61. Надо длину больше найти. Ну вот смотрите, у вас за 122 градуса 61 длина. То есть 2 градуса по длине равно единице. В таком случае 238 градусов по длине будет 238 делить на 2 равно 119. Вот оно, в принципе, простое решение. Есть, конечно, более грамотное. Но в предыдущем варианте, посмотрите, 16 задание. Там я уже через пропорции объяснял. Так, 119 мы с вами записали в ответ. Дальше что у нас с вами есть? А дальше у нас есть сторона ромба, она 14. Один из углов 150, ну то есть 150. И надо найти высоту h. Ну вот смотрите, вот здесь уголочек явно будет 30, потому что они односторонние. И в сумме дает 180. Да, еще в ромбе углы, прилегающие к одной стороне, в сумме 180. Поэтому, если мы возьмем треугольник, например, АВС, то ВС находится легко. Это прямоугольный треугольник, то есть это АВ, умноженное на синус угла А. АВ 14, а синус 30 это табличное значение, составляющее 1 второе. То есть в результате мы с вами получаем 7. Далее, на клетчатой бумаге изображен треугольник, надо найти гипотенузу, клетка у нас 1 на 1. Ну все, в принципе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, здесь 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 клеток. Значит, длина гипотенузы по тереме Пифагора 6 в квадрате плюс 8 в квадрате под корнем, это 10 клеток. Ну а клетка у нас 1 на 1, значит, десятка и остается. Дальше, какие верные утверждения у нас? Сумма углов прямоугольного треугольника 90, нет 180, Соотношение площадей подобных треугольников коэффициенту подобия нет квадрату коэффициента подобия. Любой треугольник можно писать в Ну да, абсолютно верно. Поэтому только третий номер. Далее. Решите систему уравнений. Первое уравнение умножим на 2. То есть получаем 10х квадрате плюс 2у квадрате равно 36 на 2. С другой стороны 10х квадрате плюс 2у квадрате равно 36х. Ну, понятно, что тогда 36 на 2 должно быть равно 36х. И отсюда x будет равен 2. Подставляем в любое уравнение, например, сюда. То есть будет 5 на 2 в квадрате плюс y в квадрате равно 36. Соответственно, y в квадрате равно 16. И тогда получаем, что y равен плюс-минус корни 16 или 4. Значит, в ответ пойдут пара чисел xy, то есть 2,4. Ну и, конечно же, 2 минус 4. Дальше. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 75 км в час, проезжает мимо пешехода параллельным путем навстречу со скоростью 3 км в час, двигающейся за 30 секунд. Найдите длину поезда. Вот, смотрите, у вас палка-палка, человечек, там огуречек. Мимо него едет поезд. Во-первых, мы рассматриваем ситуацию, когда... Человек стоит, а поезд мимо него едет со скоростью, равной сумме их скоростей. Почему же они навстречу двигаются? То есть уже можно смотреть 78 км в час. Что такое проехал мимо? Это когда у него задняя часть поравнялась с человеком. А какую, какое расстояние проходит передняя часть? А вот это. А это расстояние равно длине самого поезда. То есть х километров. Если мы расстояние поделим на скорость, мы получим что? Время. Но ну, единственное время надо в часы, потому что у нас там километр в час, километр. То есть секунды в часах это делянное на, на 3600. Ну, сократим там. 1,120. Значит, х равно 78 делить на 120, что в свою очередь... У нас с вами составляет 0,65 километра. На ответ необходимо дать в метрах. Ну, До 1000 умножаем и получаем 650 метров. Хорошо. Далее. Постройте график функции. У нас есть с вами модуль, поэтому пишем все, что находится под модулем. А там только x. Поэтому значит x больше либо равен нулю, то модуль раскрывается не меняя знаки. То есть просто как x. И получается x на x это x в квадрате, x на 2 это 2x, но минус 5x это будет минус 3x. Если же меньше нуля, то он раскроется как минус x, и вы получаете минус x на x это минус x в квадрате, минус x на 2 это минус 2x, да еще и минус 5x это минус 7x. Дальше находим вершину в обоих случаях, то есть x нулевой это минус b делить на 2, то есть минус минус 3 делить на 2 на 1, это у нас с вами полтора, соответственно у нулевой, это полтора, подставьте. Полтора в квадрате минус 3 на полтора, это минус 2,25. Аналогично во втором случае. У нас будет минус минус 7 на 2 на минус 1, это минус 3,5. В таком случае у нулевое будет 12,25. Хорошо. Далее нам необходимо нарисовать координатную Плоскость, так, вот здесь 12, 13 еще 12, 10, 8, 6, 4, 2, ух ты, вот прям 0. То есть 0, 2, 4, 6, 8, 10, и вот здесь 12 будет. Ну и вниз до минус 3, то есть минус 2. По значениям у нас там что, минус 3,5 есть. Ну давайте вот накидаем вот такая вот. Ось x здесь единица, соответственно, здесь единица 0. Вот наша система координат. вот Смотрите, первое. Полтора минус 2,25. То есть полтора это будет вот здесь. Минус 2,25 где-то вот здесь. То есть вот наша вершина. Дальше что делаем? Ну, берем, подставляем двойку. Подставляем, естественно, в первое, потому что там x больше нуля. Что у нас тогда получится, если мы подставим двойку? Там было как у нас? x в квадрате минус 3x. То есть 2 в квадрате минус 3 на 2. Но это конечно же минус 2. И соответственно ставим симметричное значение. Подставьте тройку. Получаете 9 минус 9. То есть это будет 0. Все, поставили. Подставьте четверку для себя. То есть это будет 16 минус 12. Это 4. То есть уже вот здесь можно значение подставить. Причем симметрично ей не ставим, потому что мы чертим график только там, где x больше нуля. Подставьте пятерку. 25 минус 15 это будет 10. То есть, там, вот здесь значение. Ну и вот у вас идет парабола. Так аккуратно ее чертите. Вот часть параболы. Ну и то же самое делаем со вторым. Он у вас идет минус 3,5. Так, минус 1, минус 2, минус 3. Так, вот здесь минус 3. Соответственно, минус 3,5 вот здесь и 12,25 где-то вот здесь. Аналогично, подставьте минус 3, получите 12. Подставьте минус 2, получите 10. Подставьте минус 1, получите 6. Подставьте 0, получите 0, ну и, соответственно, вот здесь 0. То есть вот у вас парабола пошла. Вот она раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так выглядит график нашей функции. Теперь, что у нас с вами надо было найти? При каких значениях m прямая y равно m, имеет с графиком две общие точки. Ну, y равно m это прямая проходящая через ординату m параллельно оси x. То есть... Вот здесь у нас ордината минус 3, значит это y равно минус 3. Смотрите, вот одна точка пересечения. Как только она пройдет через вот эту вершину, у вас будет 2. То есть вот раз точка пересечения, вот 2. То есть m равное минус 2,25. Учитываем. Дальше будет 3 точки пересечения. Потом пройдем через вершину, опять две точки пересечения. А дальше будет уже одна. То есть дополняем, что m равно 12,25. То есть вот два значения. Хорошо. Дальше. Дан треугольник. В нем параллельно стороне АС проведена МН прямая и даны отрезки. Надо найти БН. Ну вот давайте рисуем треугольник. А, Б, С пересекает у нас АВ и BC в точках М и Н. Известно, что МН 15, АС 25, НС 22. Ну вот смотрите. Угол Б общий для треугольников. Это общий. Угол BMN равен углу BAC, как соответственный при параллельных MN и AC секущий AM. То есть можно говорить, что треугольник BMN подобен треугольнику ABC по двум углам. Раз есть подобие, то можно записать, что MN относится к C или 15 к 25 или 3 к 5. Так же, как BN относится к BC. Давайте bn возьмем за x. То есть это будет x к x плюс 22. Ну а дальше крест-накрест. То есть 3x плюс 66 равно 5x. Значит 2x равно 66. Значит x равно 33. Все в принципе. Дальше. В трапеции с основаниями AD и BC диагонали пересекаются в точке О. Надо доказать, что площади А у B и Суд равны. Ну, задание один в один с тем, которое было в предыдущем варианте. Накидали быстренько трапецию. У нас с вами есть две диагонали, пересекаются в точке О. Надо доказать, что площадь вот этого треугольника и площадь вот этого треугольника равны. Проведем высоту. Пусть это будет высота АН. AH. Тогда площадь нашего треугольника АВС... Это половина произведения его основания, то есть BC, умноженная на высоту. То есть на AH. С другой стороны, площадь треугольника BCD, так, BCD это половина произведения его основания, то есть BC, на его высоту, на AH. Высота в трапеце одна и та же. То есть площадь треугольника ABC равна площади треугольника BCD. С другой стороны, мы их можем записать как сумма площадей треугольников ABO. И другу И СОД. И БОЦ. Ну, как видите, БОЦ и там, и там одинаковые. Получается, что площадь треугольника АБО равна площади треугольника СОД. Ну, что требовалось доказать. Далее, есть параллелограмма BCD, проведена в диагонали AC, точка O является центром окружности, вписанной в треугольник, расстояние от O до A. Прямыми AD и AC, соответственно, 25, 13, 7, найдите площадь параллелограмма BCD. Нарисовали параллелограмм. Ввели обозначение. Нарисовали диагональ. Поставили точку, ну, типа вот здесь у нас наша окружность. Вот так она вписана. Поставили точку касания. Здесь, здесь и здесь ввели обозначение К например. И здесь О. Нам говорят, что расстояние до точки А, то есть это АО, 25. До, получается, АД это О. Давайте H. Оно равно 13. И до АС, это ОК. OK. Почему в точку касания? Сейчас объясню. 7. Дело в том, что ОК, как радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательно. Ну а перпендикуляр — это и есть расстояние, значит ОК равно 7. С другой стороны, если мы проведем ОН, такой же радиус, ОМ, такой же радиус, перпендикуляры, то есть это будет ОН и ОМ. Дальше мы получаем, что ON и OH перпендикулярны BC и AD параллельным прямым, то есть они между собой могут быть либо параллельны, либо являются продолжением друг друга. Но так как у них есть общая точка, понятно, что они параллельны быть не могут. Значит, вся HN это высота нашей трапеции и составляет она 13 плюс, сколько там, 13 плюс 7, то есть она равна 20. Дальше. Площадь треугольника АБЦ мы можем вычислить как полупериметр треугольника АБЦ на радиус списанной окружности, то есть на наши 7. При этом полупериметр АБЦ, с учетом того, что, вот, например, отрезок АМ и АК равны, КЦ и КН равны, БМ и БН равны. Почему? Потому что это отрезки касательных, проведенные из одной точки. Мы можем расписать, вот, вместо МБ написать БН. То есть это дважды по БН. Плюс Дважды по НС, то есть мы вместо NC, вместо ЦК НС написали. И дважды по АК. Ну и так как полупериметр, то делить на 2. Двойки сократились, а БН плюс НС это БС, То есть это BC плюс АК. Ну и все в принципе. То есть с одной стороны площадь треугольника АБЦ. Это bc плюс АК. Ну АК единственное мы не нашли. Давайте найдем сразу, потеряем Пифагора. Это 25 в квадрате. То есть, наше АО минус ОК OK в квадрате, там, минус 7 в квадрате, это будет 20, получается, 4. То есть, BC плюс 24 умноженное, соответственно, на радиус, на 7. При этом, так как диагональю параллограмм делится на два одинаковых, то здесь можно написать просто 14 на bc плюс, 4, плюс 24. С другой стороны, площадь ABCD можно представить как основание на высоту, то есть БС на высоту. А высота у нас с вами была, по-моему, 20. Ну и все, в принципе, равенство вот это есть. То есть мы можем написать, что 14BC плюс 14 на 24 равно 20bc. Отсюда получается, БС будет равно 14 на 24 и делить соответственно на сколько там на 6 да? получается 4 оп 56 БЦ нашли но тогда площадь абцд д это БЦ, то есть 56 на высоту то есть на 20 это будет 1120 в принципе все задание разобрано вариант тоже разобран если вам понравилось вас лайк и подписка рассказывайте друзьям о канале ну а от себя до новых встреч дорогие друзья